Салют Нижний. Меня тут, конечно, пытались запретить материцу. Также мы и пытались с исправить. Но я не могу не сказать, что вы охуенные нижняя. Да, я вижу девочки с плакатом. Я да. жду тебя в Юмилке. Большой привет. А, я не знаю, какое у нас сегодня число, по-моему, 7 августа. И сегодня у нас проходит столица закатов, и на ней приглашенный гость Алексей LG. Алексей Элджей, и мы уже приехали на место. Сейчас мы сходим в магазинчик, мы очень сильно хотим попить, и двинемся уже получать браслетики на вход. У нас такая система, ты туда можешь попасть с бейджиком, мультипасом, который выдается там, каким-то там штуками, надо онлайн что-то сделать, либо куда-то приезжать, либо ты приходишь уже на место, и при предъявлении сертификата, либо ПЦР-теста, либо какого-то документа, что ты переболел, тебе дают браслетик, и ты можешь шлепать. Вот. Как ты это все долго растянула? Да, и... я просто не могу сформулировать музыку. Поэтому мы сейчас топаем, берем попить и топаем туда. Мы сами немножечко не представляем, как это будет. Я очень переживаю, что будет много людей, а я хочу немного людей. Я хочу стоять у сцены и все. А сейчас придемся и покажем. А, все. Вот. а еще нам позавчера туда был вход 16. Вчера вечером. Э Оповестили всех, что вход будет 18 плюс по паспортам, и детям даже нельзя с родителями. Даже типа тебе 17, ты с родителями не можешь прийти посмотреть. Все потому, что у нас есть злостные родители в городе, которые написали письмо. И пожаловались, что у него моральные песни, но нам они не аморальные, поэтому мы топаем. Все. Ну я про себя не знаю чего. Типа, да? паспорт и все подряд. Штаты нет. Давайте лучше так. Они просто обязан это заснять. Вот Сомнения, что девушка подошла по похоже на Сашку и не хотят пропускать. Фамилию не помните? Может, вы в инстаграме найдем. Это <свеч> смешно было. Хотя бы когда. Ребят, да? Х... Да. Хотя бы когда-нибудь у нас будет что-нибудь без, без, без происшествий. Это без <со>... вся в черном очень похожая на меня. Я никогда не думала, что мне придется доказывать, что это моя фотография паспорта. Просто. Они прям так на серьезных щах такие, типа, не-не. В... Паспорт да. там уже давали такой. Охренеть. Ну ты по обложке. Ну типа хоть, ну типа, она, видимо, под. Паспорт мой да, опа. у тебя. Что типа... Я в шоке. Можем поесть, ходить пока. А, кстати, прикольно, ты можешь прямо туда. Да. <сíck> <сíck> а зачем ты называешь? Мы же уже... А я хрен знает. Паспорт ты мой. Да, видно, Сейчас не видно, сейчас молодежь такая пошла. Там еще какой-то что ли? А что? Там с вещами. Да. Все да серьезно. Будет, знаю, что да. Это смешно. Сейчас паспорт опять попросите. Угорай его. Сейчас. Сейчас. Светл, да, вот. сейчас... ну да. Ч теперь своей полой. А что нельзя? нельзя? А что можно? Воду можно. Развлекайся. Колу, которую мы купили, нас заставили оставить там. Я просто вылил. И нельзя с колой, короче, чисто с водой можно. Не знаю почему. Время? Два время Два часа. Два часа. Ну, ты у тебя будет больше и больше? Я бы а то, что ты народу все нет все вообще. А? Народу как нет вообще, говоря. я говорю. Мы не были у вас почти два года. Я скучал по вам. А вы вам не скучали? В первые ряды, это уже хорошо. Да, я вижу девочку с плакатом. Я жду тебя в две Давайте расширили. I die Продолжим Давайте не будем останавливаться. Меня тут, конечно, пытались запретить материцу. Также мы и пытались это исправить. Но я не могу не сказать, что вы охуенные. За нижний. За нижние водички опрокинем. Я тоже опрокину. Фу. Погнали. Город Сочи, она принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, ежедневно запуская фейерверки в честь победителя в зоне болельщиков. За время работы с 2004 года в технических компаниях веселый праздник подготовила и ощутила поле полторы тысячи технических проектов. Yeah, Салютик. Да. Я надеюсь, что в следующую субботу кто-нибудь классный приедет, и мы пойдем еще, но я не знаю, кто приедет. Все, да? Да. Народ отсутствует. Такси стоит. Ой. Говорю, такси мы сейчас посмотрели, сколько стоит. Такая почка просто. А ну, сколько обычно? Рублей 250, наверное, у нас 270 сейчас. 420, 420, ну, да. от выхода, так то мы не уходим, так и угу. Разгоняются. Что, туда, на ту сторону пошли? Да, там, на, там мы, мы там не перейдем, Народ да. Народу вообще яхерия. Ну, там сколько было человек? Ну, больше тысячи. 34. Mm -hmm. Вызываю? Откуда? Ну, от остановки, а то я вызывала. Давай. Таре, временный выжим, выжим меня так как спросили, на высок. Правда, почему же? Мы ожидали, что будет намного меньше людей. Да. Не, поначалу, типа, часа за полтора, да, наверное, там было человек... 50? Ну, это было понятно, но чтобы, говорю, было стоять там, где мы стояли, я не знаю, тут вот вот За два часа надо приходить. Я не ожидал, что штука народу набежит. Ты заснял ту прекрасную фразочку? Какую? Которую он ляпнул. Нет. Блин. Он, короче, сказал, если мы найдем этот фрагмент, то вот он. Нас очень Лет. много. Несмотря на то, что мамашки-моралисты пытались нас запретить, да. От Рома, спасибо вам. я думаю лично и мне что эту фразу потом как бы нас почему хотели бы запретить я уже говорила очень много написали глебу никитину нашему губернатору что у него пропаганда наркотиков алкоголя всего плюс он матерится, еще и на на сцене и бухал скорее всего это же типа надо же запретить вот дети это говно слушают и в итоге он вышел песни через педагогу, а мамашки-моралистки хотели меня запретить, а, и все такие, и, закурил сегу, и, и все закричали, и вот, не крутой, Идем. там реально нравится?